Здравствуйте, дорогие подписчики, рады снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы вместе с вами распаковываем канальный вытяжной вентилятор Solar Palau TD Silent. В первую очередь стоит упомянуть о его предназначении. Он используется в качестве вытяжки в небольших помещениях, в ванных, санузлах, кабинетах, гардеробах и удаляет неприятные запахи, влагу и отработанный воздух. Второе, о чем стоит упомянуть, это его тип. Solar Palau TD Silent – это канальный вентилятор, который устанавливается внутрь воздуховода и внешне остается незаметным. По стандарту на коробке вы увидите QR-код, который идет на сайт производителя, габариты модели, модификация и функционал. Предлагаю не медлить и переходить к распаковке. Открываем коробку и первое, что видим, это самоустройство. Далее там находится инструкция по монтажу и дюбуля для крепления вентилятора. Главная особенность канальных вентиляторов TD Silent – их бесшумной работе. Это достигается с помощью специальных сайлент-блоков, на которых крепится электродвигатель. сайленд блоки предотвращают передачу вибраций на корпус, что обеспечивает его максимально тихую работу. Второй плюс данных вентиляторов – простота обслуживания. Вы можете снять устройство с монтажного кронштейна без демонтажа воздуховодов с помощью быстросъемных хомутов. И главное, почему выбирают это устройство, его эффективность и скрытый монтаж. Вентилятор не заметен в интерьере. Если у вас остались вопросы или вы заинтересованы в покупке вентилятора, обращайтесь к нашим специалистам или просто к нам в комментарии. Мы всегда рады видеть вас у нас на канале. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик. До встречи!